Вот так вот, друзья мои, езжу. У меня вот тут сигаретки, вот они, пробки. Еда. Надо еду разогреть. Вот так вот бросил ее. Все, еда разогревается. Вот тут вилочки есть. Я за рулем уже, наверное, часов с 11. Время 4.12. А моя лампа меня согревает в эти зимние холодные вечера. И сегодня у нас четвертый видос. Из серии «Как выбрать себе ТРР». Это просто мотоциклы, которые мы смотрели. А с вас, соответственно, не забудьте комментарии по 10-бальной шкале, как вы оцениваете этот мотоцикл. Дизлайкеры ставят дизлайки, лайкеры ставят лайки, комментаторы комментируют, игроки играют в свои танки, а мы сидим и нарезаем вам видосы. Меня зовут Патрик, вы на канале Глобус Мото. Погнали посмотрим, что же у нас тут за мод. Пока я еду, мой обед уже пахнет. Брокколи и какая-то котлетка. В чехле. Эти я менял. Я вижу. Грузики оригинальные, смотрю. Грузики не угу. Денисочка, ты запихнул два своих шлема смотрите, в мои чехлы. Зеркала вы меняли, да? Да, зеркала да. я менял. Не оригинальное зеркало. Тут тоже не оригинал. Не, они оба меняли. Угу. Я правым случайно закрепил, наверное. И сразу пару поменяли, да? Да, они у меня там лежат. Ну, я не уверен, что идти оригинал. Парооригинал. Не, ну я просто так спросил, знаете, как бы. Тут никто же не говорит, что это новый мотоцикл, почему не оригинальный зеркала. Нет, некоторые думают, да? А. Ну, это странные люди. Хотя, мы тут, мы тут на днях, мотоцикл. человек получил у нас этот F4i, и у него, короче, была наклейка, и под наклейкой Микер трещина такая-то, знаете, да. ну, как бы она не, на скорость не влияет. И еще что-то там. А, и на крылышке вот здесь маленькая такая трещинка была. А так, типа, мотоцикл вообще прям в идеале. И вот он мне это предъявил, говорит, типа, вы охренели, что ли? Я говорю, что вы хотите, мотоцикл 15 лет. Он почти совершеннолетний. Вот, ну, я не уверен, но, ну, по-моему, даже оба разные. Ну, они, да, это МГА. Это это похоже на оригинал, по крайней мере, но оно подбитое, да. Это вот, которым зацепились, да? да? да. Посыпалось. Да, угу. ну это, кстати, хорошая, качество. А, фаровская, да, ну да, хорошее качество. А, и можно документы у вас попросить? Вдвоем на нем катались или вы сами отдельно? Ну вот. Класс, не продаете? Моя. А, я понял, я думал. Ребят, не, не, не продается. Не продается? Так, а он у нас яп, японец, да? да японец. А вы раздушили его? Приехал такой, ничего с ним не делал. Ну, в смысле, он но... А сколько вы на нем максималку выжимали? Ну, где-то по 240. Ну, то есть идет 240, и на все деньги нормально идет, да? Ну, видимо, уже раздушили. То есть, а пригнан был он для вас, да? Приг был для моего друга. Ну, ну, то есть, может быть он его не раздушил? Бы, нет, он, он бы рассказал, если бы а. не раздушил Я понял, ну просто как бы обычно, если они задушены, они идут 185, насколько ну, я да, помню Ну говорят на приборке Ну да, 208, да, 208, 240 если да. увидел на приборке, поэтому да Так, у нас Honda cbr отсутствует, номер, номер, где он, шасси рама 30 PC 37 Да, и номер двигателя у нас находится сзади А, или его снизу смотреть надо, сейчас я посмотрю да, вот он, все нашел. Да. Так, PC-37E. Да, это он. Спасибо большое. Двигатель не меняли. Так, на учете два владельца, да? Небольшая потерта здесь. Тут у нас прям такое все красивое. А приходили уже? Приходили. Не понравилось? А а Приходил какой-то, как будто бы какой-то тренер на школу, угу. и все, очень... не смотрели. Рассказывают, что вот тут вот да, тут потерто. Увидели да, эти на ограничителях, вот здесь вот, да, да, да. Сразу вот типа, а, и... Ой, все, да? А это это падал, да? Ну, и, а что... то, что вот так. Считали, что падал. Ну ладно. Ну, Нет, говорят... то, что он падал, это ладно. Ну, как бы вопрос, как падал? Я приезжаю, я приезжаю к ребятам, псилофан и, и делаю. Делали... Ну, здесь Но я вижу, что как бы потом уже там щели на пластике, да, на более менее свежий мод. У него ограничителя вообще нет, он сбитый к чертовой матери, то есть вот, вот слиз, ну не ту слиз, он реально отломан кусок. Я говорю, где же он не падает, это падение. А так рулем это, ну, убить сложно. А от этого вот, даже на новых мотоциклах если посмотреть, вот там, например, в ниндзя стоят, новые, да, и вот так вот щелк, щелк щелк все, краска уже отщелкивается. Что вы хотите? Говорили, рассказывали, рассказывали. И тут же рассказываю, что они ездили, смотрели вот F4, какие-то uh -huh. у них движки половинены, все в герметике. Uh -huh. F4 типа. это же это, это это F, -ка. это, короче, это типа туристический такой, типа, для.. Сахарка? Как у Сахарка, Андрюхи. Это типа лайтовенький. То есть, это типа такой вообще креветочный, а тут такой более. Ну даже может быть немножко более креветичный. А, если да, если нет. Это 250? Да. Так, фара оригинал, я уже сказал. Здесь небольшая потертость, видимо, какие-то ремонты Ответ, были. Я да, Я понял. Крепление я фары да, или крепление пластика? Крепление по в... фарам. Угу. Я хотел красить его и взял одну подпайку. Больные места угу. подпаивали. да, до краски угу. не дошло. Я... Ну и слава богу. Подожди, как лучше видеть то, что как было, да? чем прийти увидишь, увидеть, что он крашен, а может, он вообще весь собран. Вот оригинальная наклейка. Да, я так, кстати, не отклеил. Не я надо не ее отклеивать. Зачем? Отклеила. Не надо, не надо ее отклеивать. Да хотя бы хоть что-то, что осталось из наклеек оригинального. Ключиков два у вас, да? Или один? Ключ? Да. Ключ один. Он, что он, он был с одним О. А когда это он сломался? Я сейчас не трогал. Не-не-не. А я вижу два ключа, поэтому. Он мне отдали он надломанным. Я его, короче, быстро съездил, сделал дубликат. Вот я вот так вот вставлял а, вот так отлично. и сразу вот так. Отлично. А, тогда где -то я... Это второй от этого уже запасовал. Это ну, первый, с которым я купил. Я просто вижу, как бы, два ключа, я даже не обратил внимания, что он отломан. Ну главное, а он чипованный, да, пол? Да, да он хисовый, да. Чип... То есть здесь чипа нет. Здесь Или... чипа нет. А, ну все, отлично. Сигналка стоит, да? Это не сигнал, это отворот. А, все понял. Это оригинальный пластик, насколько я понимаю. Когда я под а, ну да, да, да, да, да. Все ж такие маляры, все знающие. Ну да, это оригинальный пластик. Там даже написано Honda, все как ну, полагается. Лак, не, не, лак, а, знаете, очень многие путают, что типа наклейка должна быть под лаком. Ну да, на пластике, Но, вот смотрите, на пластике, например, вот эта наклейка, да, это оригинальная наклейка, она не под лаком. А вот на баке наклейка должна быть под лаком. Почему под лаком? Если здесь, например, есть какая-то вибрация, здесь подвескается лак прямо на наклейке, Пошла гейзия, ну, зацеп плохой. Mm -hmm. А здесь, получается, оно жестко стоит, и здесь нет вибрации, нет динамических вот этих нагрузок. Mm -hmm. Поэтому наклейка на баках, либо на металле всегда идет под лаком. Mm -hmm. Но это оригинальный пластик. Тут есть, да, некоторые моменты. Так, это как-то уложить надо, да, наверное? Угу. Mm -hmm. Я думаю, может, даже уже и не нужно. Мне пока что все нравится. Так, здесь ремонт тоже был небольшой. Перламутр, не... Как проект это? Проекта Перламутр проекта. или как это? Да. А это дубликат. Да, это дубликат. это дубликат, да. Ну да. Это, это оригинальный, да. Ну, правильно сделали, да. То есть у вас дома еще один есть или нет? А, то есть надо будет сделать. А и получается, что в нем здесь что-то чип здесь. Да. То есть надо еще сделать один. Да. А этот остался у вас? А, что по... я а я понял. Думал, что я, я понял. Ну бак не красился, Видишь, красиво. Но опять же здесь накладка идет. Бензинчик красивый, чистенько. Прям прям как нравится мне. Так, кстати, ключной замок не изнасилован. Здесь ничего особо не крутилось. Нет, левое перо что крутили, а правое вообще не трогали Не трогали, Человек по-ростовски Не трогали я да. не, не, не, я ростовский Не трогали, я с Ростова это Все, что ближе к... К, ю, к югу, да Это я как-то ляпнул, аж самому неудобно Стараюсь отучаться от этого Так, здесь у нас, да, небольшой крутил, крутилка есть Это, соответственно, меняли пыльники, сальники Скорее всего, это какой у нас, пятый год, да Соответственно, пыльники, сальники, вполне вероятно, что менялись Наклейка шова не оригинальная Это просто сверху наклеили Радиатор красивый В ногу со временем, так скажем Он немножко подзабитый, но как бы не без этого Так, антифриз немножко подсачивает Здесь необходимо снять шланг Обезжирить и на место одеть Потому что, видимо, снимали шланг, меняли антифриз Либо что, и не обезжирили, одели а вот Теперь он может подтекать, это нормальное явление Да, вон небольшие потеки Есть антифриза внизу Вот, это, соответственно Течет на холодную всегда Если есть где протечь, антифриз на холодную течет Всегда на горячую он практически не течет никогда. Так, здесь у нас ничего не крутилось. Сцепление никто не трогал. 4,66 из 5, ну, в принципе, даже еще и поездит. 4 минималка. Но, знаете, проблема вот именно в этих суппортах, именно низиновских однопоршневых. У них слишком длинный поршень, и когда он выезжает, он бывает так вот, подкусывает, да, и вот человек едет, но не замечает, что он постоянно подтирает. И поэтому, как бы, задние, именно задние тормоза, они постепенно, да, изнашиваются быстрее, и сами диски. В передних таких нет проблем. Чем более здесь токика стоит. Вот токика самая большая проблема в том, что они подкисают. Ну, в смысле, они потом, ну, и чистят надо чаще. Там резинки не очень. А так сами тормоза очень хорошие. 4.41, минималка 3.5. Ну, здесь еще пробега на 30 тысяч точно. Причем в городском режиме. И с нормальными колодками. 4.38, да, верю. Здесь пробег примерно сколько? 50, да? 60, я верю вполне пробегу. А сколько вы сезонов на нем? Два есть. Ага. То есть, сейчас думаете, что, литр брать? Сейчас думаю... Как, как мебель в квартиру покупать по Я как понял То есть у вас все пошло серьезно, да? Да Ах, Захомутали парни. Вообще вранье, он просто не договаривает Я не буду ничего слушать Это ваши внутренние какие-то Если вы вместе, я рад за вас Пластик есть такой, да, оригинальный пластик Оригинальный пластик, везде есть Подложка все как полагается. Так, ну, может давайте заведем его, можно? Да, угу. да, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас секунду. А вы шакум только сейчас поставили, да? Да. Только... Он на зарядке у вас был? Нет. А просто просто висел? Я его просто и просто ага. Навык, да? Так, ну 13 вольт это вполне неплохой результат. Посмотрим просадку. Просадка менее 9 вольт уже требует зарядки аккумулятора. есть моргание есть поворотники есть сигнал хороший сигнал очень хороший сигнал стоит так есть соответственно аварийка. Вот эту вилку мы не трогали Да? Я на камеру Здесь ничего не трогали Ничего не трутили Здесь болт походу Немножко подтягивали 17 год. вот антифриз потек его надо будет смотреть что там затекает колодки у нас колодки под замену уже и там колодки тоже под замену То есть колодки еще на пару тысяч максимум их надо менять вилка сухая никаких нареканий у меня больше нет так а... Заряд у нас идет, да, заряд 13.6. Разгазую можно? Конечно. Но ну, просто мало ли, прогрет, не прогрет. Прогрелся мотор мотор прогрелся 60 градусов выкидывает черный дым черный дым это перерасход вот бензина пипец да ну, вообще, это просто бензиновый такой у, меня банка на 200 хватает, у меня как маслица кидает чуть-чуть маслица кидается всем сейчас он остынет мы посмотрим уровень но он не... нет, уровень в принципе норма но Ой, он немного подкидывает но ну, опять же он еще холодный как бы он не прогрелся до 90 как бы там 60 сейчас было то есть ну в принципе не могу сказать что прям сильно на сбросе понятное дело бензин немножко выкидывает потому что он как бы заслонка еще не закрылась а форсунка еще кидает вот ну как бы плюс-минус в принципе, эти моторы, если крутить их там до 11, 10, 11 тысяч, это нормальное явление, что они жрут масло, подъедают. Это как бы, ну как, условно норма. Просто если на них ездить, не, не перегазовая, а просто ехать под нагрузкой, нормально будет ехать. Так, цена напомните? 2,65. 2,65. Какая подвинуться возможность? Ну, если аргументированно скажете, за что, сколько? Аргументированно 250. Колодки поменять. Надо посмотреть, что с кнопкой приборки, потому что я не понял, почему она не сбросилась. Вот, вот здесь вот эта кнопка не сбросилась. Сейчас, не, короче, мы включим? А, нажимайте, нет? Не-не-не, а там просто еще сбрасывать нечего, видимо. Я что нажал, она не олегнула. Давайте сейчас, короче, посмотрим, включим передачу, прокинем. Давай. Вот, и, в принципе, у меня, как бы, нареканий нет. То, что он там покоцанный, потесан, ну, как бы, ну, блин, не новый мотоцикл смотрим. Так, сейчас, можно я передачу поклацать, с вашего позволения? Сейчас я на второй передаче нажимаю задний тормоз, раскачиваю, а потом нажимаю задний тормоз. Нет, не выкидывать передачу нормально, все. вторая не вылетает. Третья передача. Четвертая Пятая Шестая Смотрим максималку А, мотоцикл не задушен поэтому вопросов нет так, не послушаем сцепление твою мать масло Матюль 700, да? ага Диски уже подшелестят. Диски немножко шелестят уже, как бы можно посмотреть, что там с дисками и может быть подшипник. Но подшипника звука я не слышу. Вот. Но как бы потертости, по есть. Но пластик оригинал это радует. Никаких каких-то там перекрасов, подкрасок я пока не вижу. Работает мотор вполне ровный. Мурчит. Но самый большой минус здесь, который я вижу, это выхлоп. Это пипец. Его переставлять для того, чтобы. Не, нет, я имею в виду его переставлять для пословки на учет, это просто пипец. А вы с этого года они сейчас очень жестко взялись за это дело. А мы я... привязывали до Там не рассказывал, да. Так, ну в принципе у меня, наверное, все. Сейчас... Потеки небольшие есть. Ну, как бы опять же потеки еще, да, то есть, ну. Я просто буду, знаете, как думаю, я, я примерно понимаю, что какие мотоциклы сейчас на рынке есть, да, и как бы я понимаю, что цена более-менее адекватно справедлива. Но просто как бы мы на рынке находимся, да, поэтому я предлагаю вам 250 в связи с тем, что у него течет антифриз, колодки под круг и что там, ну, с кнопкой посмотреть, в принципе, и все, наверное. Все, что я... Давайте сюда кнопку посмотрим, сейчас я сброшу. Да, все, кнопка работает, все, вопрос 250. 250. Просто 250 скорее всего может быть даже сегодня. Сейчас все посмотрим видео и после сегодня. Тут ну как бы, знаете, докапываться, докапываться там до вот этих вот там всяких клип, там не, не оригинальных там, ну это бы это реально я, бредово да. Я ничего не видел, я сразу сказал, Эйфория, да, я понял. Не, ну как бы да, тут понятно, мы все посмотрим смотрим, с, подходя с разумом, да?